Передать привет! Ну вы же понимаете, я не вас буду снимать! <свист> да вы, ну, дай, снимай, <свист> Че, Фуров, как тебе женская команда, которая напротив? Нормально играет? Нет? Лучше или хуже? мы что-то в этом уровне не играем, только на Сейчас посмотрим уровень. Там же есть плачи у нас, вся хуйня. Короче, Давай, рассказывай. Ситуация. В группе три команды. Выходит одна. И как бы одна команда, которая держала две победы. Мы ни одной. Смысл нам играть? Я вообще не вижу. Выиграл. Они выиграли? Нет, они проиграли. А, они проиграли? Они Слушай, так, так и я могу выйти. А -а -а. Пока там бродяги расходятся, мы посмотрим лучше на женскую команду. Ну что, Возвращаемся к этому, как его? ЖФК-бродяги. Да, Давай! Не О, Мишин, привозчик. Фуру, посмотри электрички пока что во сколько едут. Все равно мы возвращаемся к этому матчу. А кто это? Сейчас мы дадут, куда он О, спасибо! Серега, вот там даже Малого уже выпустили. Нет такого здесь. <св�> Нету, нет. О, фирменный пас от Родви, да? Миш, ворота, ворота, ворот. Блин, ну вы пиздец разыгрываете. Слышь, смотри, линия неровная. Чуть остается смотреть. Да. Бля, пацанам уже должно быть холодно. Пускай побегают, бля, я хуй узнают. Дай ближним! Все, у нас единственная мысль, блядь. Ну, блядь, Низу ними не... А что, Миша впереди, что ли, играет? Лех, попробуй начать низом Рода, а ты по центру встань Миш, двигайся влево-право Заебись, двигался О, нам где Альпас? Бля, по флангу, Серёг. Что такое фланг? <смех> Бах. Сань, первый, Сань, не дай, не дай. Давай, Миш. Хороший. Бля, это не Одинцова, да? У -у -у. Один, Пис... один, <смех> один, Миш, навязывай, навязывай, ёб... Слушай, они, помнишь, говорили? Тащер-тащер, надо запомнить. Хорош, Лех! Ну, блядь, ну... Честно? Блядь, девчонки жалко на другую половину ушли. Далеко. Слушай, подержи, я перчатку одену. Ради бродяку отморозить. Жестко. И все? Ну чё, Родрик, передай привет. Серег тебя и смотрит. Писай. Что ему скажешь? Привет, хоть. А где этот Селимян? Э, все спрашивают, зрители. Дома остался. Чё там? Не попадает? Кстати, девчонки нормально играют, смотри, там даже мало бегают. А забей? Ну, не знаю. Я же на вас ну, смотрю, блядь. Все ради бродяг. Нормально. Ты медиаметропада а, набросишь? А тут рядом. А -а -а. Я выключаю Шулик, трансляцию. Пишем дойдешь, что-то прогуляешься. Это жалко, что ли? Юба, наверное. тебе жалко, станы? Бензин жалко. Какой бензин? Ладно, давай-ка где то вернемся? Три в один уже выходят. Бля. Потому что Мишин. Смотри, что пишет тебе. Мишин едино. Не... Что ну, ты так да. себе, короче. А, дай мне писать. Девок, покажи. Мне. Бля, Исай, можешь большими буквами написать. Родри пока не, видно, видит, да. не видит. Не видит, да? Старенький, старенький. Прям этот капслок вся хуйня. Старенький, И на еврите. Да, старенький еврей. Сейчас пиздец, пацаны, писал. Да, бля, ну может так хоть поводить. Сейчас, пацаны, сами там пацаны. Это первый? У <largo> Меня прям в голове уже заиграло, Summertime, Sidness, Бля, подержи его. Просто держи, там внизу появляется. Оо. Я буду сейчас отключен, то смотри, там гол убивает. Немного времени я знаю И Са Нормально? Ну, бля, я не знаю Че пишет? Он говорит не только про Адригеса, он про всех Но это не важно Опа Ну бегите, че стоите Ой, ой, там гол, бля Ааааа, фак, улёха, вытащи, бля Олё, бля отобрал Ага, опять фуру вина Набирай! Давай, делай, делай, делай его Бля, нормально Ай, не прошел. Финтюшечка не прошла себе вырви, блин. О, пацаны, все, опять самотайм, сэндс. Буля, это вместе слышишь. Точнее. Бля, я тебе говорю, первый гол пошла, что по игре. А что там? Там пиздец, кто-то берет, скидывает, просто в центр. Видю, пойдем, зарите. А, все нормально, да, зачем видели? Все видели. Левку не приедешь. Ну разгоняйте, пацаны, давайте! Ага. Да он, же типа, звезда все. Играй играй! Играй не был, сестка! Фурик, принимай! Фурул сам! Сам! Сделаю сделай! Хорош почти! Центр, центр, центр, центр. Ну пацаны забегите, вон Мишалка, плохо, рвут. Мишалка бахай! А к воротам кто? Куда вы все открываете? А Миш, давай побегай, хватит. Леха, Леха взял? Ага, еще была пуска. Слушай, тут еще вторая женская команда пришла. Ну, Нафигеть. Это уже это... Бля, прикинь, если бы мы проиграли Да нормально, я бы не расстрелся на да, Девки... Ж... Девки, Ж... может, вышли бы куда-нибудь. ЖФ... Ну, ЖПК-бродяги ЖФ... были? ЖПК-бродяги. Да. Че второй тайминг? Фулит. Да, Фурлик, да, да, Играем, играем, играем, парни! Да я да, не Да я вижу. Вижу. Так по нулям, А, типа их май устраивает, счет. Бля, опять дождь пошёл. Ничего не пишет, кто там пишет? Один да. человек смог написать только. И все. Зрители, зрители один. Да. зрители да. такси. Зрители, зрители, такси. Ну какой матч, такие зрители. Чё ж ты Можно идти от обратной. обратно? быть честным. Давай, мещалки, принимай. Мещалки, давай. И оставь его, иди в штрафную. Иди в штрафную. Фулик, фулик, забеги на фланг, бля. Рукашка, рука. догони. Что что? Сектор. Вот Это второе, пятое поле, второе поле. Ну, второе, сектор, да? второй сектор, а да? А третий? Первый, вот этот вот этот третий. О, штрафной, пацаны. А. Че?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 Блядь. Да побориться, пацаны. Да Мишалки, да. ну поборись. Поборис, ну не долетит он до вас. -то. О, слышишь, побрись. Послушай, что ты... Слушай, слушай. Слушай, слушай. пацаны? Все, что там, за... что там Лех за двумя зайцами, что там Леха, Леха ну привез. Да, но ну, блять назад скатили и голбукой. Чего ты, я тебе скажу, палачен течет.